1944 года взломав оборону противника наши войска развивали наступление тесня гитлеровцев по всему фронту от черного до Балтийского моря Ленинградские и Карельские фронты во взаимодействии с Балтийским флотом а также Ладожской и Онежской флотилиями громили врага на Карельском и Ладожско-Онежском направлении Особенно жестокие бои разворачивались в районе Выборга. Блокированный всю войну в Финском заливе Балтийский флот выходил на оперативный простор. Только на базе торпедных катеров на острове Лагансааре у финских берегов пока было тихо. аварийную команду и носилки да побыстрее есть у нас Под ними как... Вы. Ну а что ж, не отвертелся. Вертелся он. Потери есть. Нет. Раненые, обожженные. и сколько это будет продолжаться. Тебе ж только неделю назад выдали новый фланг. Во что ты превратил? Думаешь, легко ее на складе достать? Ты ж у нас на индивидуальном пошиве, понимаешь? Зашью ее. Да, как же, зашью. В нам будешь ходить, как беспризорник. Ты же юнга базы торпедных катеров. С кем хоть подрался со юнга А чего у нас торпедников дермоедами называет? Так и сказал, что ли? Говорит, море ходим, бензин жрем, а навару никакого. <говорит> ну а ты чего? Ну а я ему поддых. Как вы учили? Ну и правильно. Ну, в общем, можно было без драки, словами объяснить. Нельзя было словами. Товарищ старший лейтенант, вас к начальнику базы, срочно! В общем, так. Проявленный патриотизм одобряю. А вот за это, за порчу казенное имущество. Наряд не очереди. Есть наряд не очереди. капитан первого ранга, старший ладжуфе наш приказание прибыл. Садись. Сводки, информбюро, слушаешь? Ну, когда удается. Как меняется обстановка, чувствуешь? Запахло выходом на оперативный простор. Верно. Еще что? Неужели начинаем, так сказать, операции в масштабах флота? Нет. Спеши, Шубин. Прежде надо... Что? Вы меня спрашиваете? Тебя, тебя. Ну, мне бы надо левый движок перебрать. Само собой. Еще что? Что вы все издалека заходите, товарищ капитан первого ранга? Вы говорите сразу, что надо. Разрешите идти? Идите. Я и говорю, в складывающихся условиях прогноз погоды, оружие. И вам, катерникам, нужен, и летчикам, всему флоту. Без данных с финской стороны это не прогноз, предположение. Поэтому тут, в Шхерах, у них в тылу, нужно поставить метеостанцию. На безымянную? На нем. Ну вот. Так вы сразу и сказали. Это я мигом. Мигом только комаров бьет. Садись. Ну, все ведь так ясно. Садись. сложность еще в чем. Станция новая. Автоматическая. Там на месте в Шхерах, я надо в течение суток откалибровать. почасово выставить на нулину короче, привязать к местности. Сделать это может только специалист. Прислали нам из института, но человек... Не обстрелянный, так что, сам понимаешь. Пойдешь всем звеном. Для прикрытия даю два морских охотника. Ну да. Вы хоть на тройки с бубенцами. А здесь, так, я считаю, надо быть тихонечко, на мягких лапах, так, чтобы... На мягких, говоришь? Так точно, так, капитан первого ранга. И поэтому я пойду один. Ну, нахал. Тогда же явится этот синоптик. Да не говори. Золотое время теряем. Пластиков? Ну-ка ко мне. Тебе что было приказано? Идти спать. Вот и выполняй. Сегодня с нами нельзя. Вот характер. Ну, наконец-то. на бак, Юда на Ют. Отдать кормовой. Есть отдать кормовой. Отдать носовой. Есть отдать носовой. Поехали. А ты не плачь и не горюй, моя дочь. А если морю море утонуло? А вот скажи мне, Фадеич, ты в приметы веришь? Смотря в какие. Ну, вот он. Женщины кораблей. Да. Это плохо, думаешь? Ха -ха. Проверено. Да ладно тебе. Обе машины полные. Идите в кубрик! Укройте! Здесь дует! Ты давно на службе? С прошлого декабря, когда мамка блокаду умерла. Шубин меня сюда и взял Вы слыхали про Шубина? Ну так, кое-что Кое-что Шиннянце. Прорвался все. таки Вот дождешься. Видал? Ах <музыка> <Ух> ты, засекли. <музыка> Познавательный требует. Полный вперед. <музыка> Давай, Юнга, пиши что-нибудь в ответ. А что писать? Морси, морси. Ну что угодно, бред любой. Читает. Ну, а теперь они будут разбирать твои каракули. Хватит стараться. Молодец. Новый ход. Емщик, не гони лошадей, Нам некуда больше спешить. Обе машины, стоп! Все, приехали. Остров безымянный. Сюда. Лапник давай. Примерьтесь, товарищ синоптик. Удобно будет. Садитесь. Ну, давайте сюда. Держи. Осторожно. Готово. С вас. Спасибо. Ну что, страшно? Ой, страшно. Боцман. Да. Знаешь что, принимай команду, а я здесь останусь, телохранителем. Не говорите глупостей. А что? Ночь длинная, одной скучно. Тварь старший лейтенант. Что? Огни. Где? Что еще за огни? Где? Были вон там. О, видишь? Опять. Что это? Да уж не первомайская иллюминация. Маяк, что ли? Командир, а может ракета, я? А? а может без самодеятельности? Мираж. Мираж это когда по географии в пустыне Сахара. А здесь... Уходить вам надо. А может и правда кого-нибудь оставить, а? Уходите. Уходите, я вам приказываю. О. Я вернусь за вами. До свидания. До завтра. Шубин, по ком то она звание, что командует? Она юнга. В самом, что есть в высоком звании. Женщина. Понял? Шобин, подъем. Почему не спешь? Да тише ты. Разведка дает. Немецкий конвой. Где? В квадрате Сейма. Сколько единиц? Уточнишь на месте. Обнаружить, уничтожить. Вот приказ. Есть. Семьдесят 72, 73. Это, пожалуй, рекорд. 73 три пробоины и ни одной ниже в ватерлинии. С тебя Шубин присчитается. За мной не заржавеет. Но я на вас в обиде, товарищ капитан Третьего раз. За что? Да синоптиком шхеры посылали. Ну, еще прошлой ночью. Вот, а я обещался сам за ней прийти. Ну, куда тебе после такого боя? Скажешь тоже. Да ладно. Держи! Положи там где-нибудь. Пластиком. Давай, давай, доделывай. А то бросил, понимаешь, убежал. Кормилица. Спасибо. Пожалуйста. Ну, Борис, поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Везучий ты парень. Спасибо. Поздравляю. Везеляш пришито. А говорят, даже раненых нет. Ну, знаешь, везучий на бильярдиске кса сразу в две лузы кладет. А я свое счастье вот этим местом зарабатываю. А ты что же, не веришь в счастье на войне? А вот Наполеон сказал об одном своем маршале, вдобавок он и несчастлив, а? Наполеон. Да. А вот Суворов сказал, раз счастье, два счастья, да помилуй Бог, надобное умение. Ребята, не замедлитесь, не замедлитесь. Пошли. Пошли. Пошли, Суворов. Что нас вызывают? А, ну так, кого за синоптиком посылали? Рыбакова. Ну и как он? Ну, не так чисто, как ты, но вывес нормально. Вот я же говорю, ее надо осторожненько, на руках, все-таки женщина. Да, и симпатичная при том, Рыбакову очень понравилось. Ах так, да? Все, вызывай на дуэль. О, прям сейчас иди, давай. Заходите. Товарищ Селиванов, прошу. По имеющимся у нас данным, товарищ капитан Пьерранга, судя по всему, здесь у них оборудован новый фарватер. Вот он. Третий. Так точно. Но зачем же? Есть же один. И второй. Они ясно обозначены вешками, створными знаками. А тут вдруг сложность такая, электрогирлянда. Зажигается, гаснет. Зачем? Пока не знаю, товарищ капитан первого ранга. Садитесь. Слушаюсь. А что думаете вы, Виктория Павловна? Все-таки вы провели там почти двое суток. Что я могу сказать? Я человек не военный. Вдоль того берега, где мы наблюдали световую дорожку, там три ряда колючей проволоки. В сопках, по-моему, две зенитные батареи, одна береговая, две прожекторные установки и семь дотов. Спасибо. Человек не военный. Да вы садитесь, садитесь. К чему бы это? Где-то в шьерах, у себя в тылу, на таком маленьком участке, а? Во вторую ночь я увидела на берегу огонь. Что-то наподобие маяка. Полодции там нет маяка. Вчера не было, сегодня есть. Что скажет авиация? В районе острова Рокса появился тяжелый крейсер фондергольц. Может, они его там прячут? Правда, летчики снимали там вчера и сегодня. Вот. Или это прекрасная маскировка, или. Ну, а что нам скажет главный специалист по шхерам? Шубин. Я. А, фондер в шхерах нет, это точно. От нас, торпедников, такую громадину не спрячешь. Так для кого же это все? Новый фарватер, маяк на берегу. Иначе говоря, засекреченный в шхерах гавань. А? Начальник разведки. Нам надо оттуда языка взять, товарищ капитан Пироран. Вот это правильно. На живца, а? Ну, верное ж дело. Может, я под вечер выскочу вот в этот район, наделаю там шороху, они а за мной на сторожевике или еще на чем, а тут на выходе хер шхер мы их раз и а? Нет. Нет. Не следует преждевременно показывать свой интерес к этому району шхер. Вот тихонечко понаблюдать Что там, жорка? Вон, смотри. Ну-ка, что видишь? Створный знак поднимает. Правильно. Ночная разметка фарватер днем не годится. Да еще не все. Все. Представление окончено. Станы закрываются, и все аплодируют. А ты чего разулся, Шурка? Жмут. В чем дело, Фадечев? Так ведь недавно только. Подбирали, подбирали. Так ему. ведь растет. Думаете, так просто. Просто только знаешь что, да? Знаю. Вот. Вернемся, достану. Вот это правильно. Может, на катер пойдем, перекусим, а то все равно туман не видно ничего. Добро. Че это, Чичко, Вадичев, на катер. Есть командир. Товарищ командир, прикажите. Принесу гранат, забросаю. Тише. Ты видел? На рубке номера нет. Я вообще никаких обознавательных знаков. Ну и что? Ясно фашистская. А то, что такого быть не должно? Боевая единица и без номера. Also einem Naval-Field ist es so gut wie gar nicht. Ich darf auch nicht zu riskant haben. Mein Flieger der Holländer ist wenigstens drei Panzer erwähnt. ja. Der Reichsführer hat ja nicht umsonst vor kurzem gesagt, dass wo sich Gertracht vonzwischen erscheinen lässt, bekommt der Krieg einen neuen Kurs. Es ist wahrscheinlich ein Gehen zu kommen, Aber die u hat ja... Ты чего? За дом да, Просто его. Так, сюда. Аврал, отдать носовой. Есть, отдать носовой. Торпедная танк, оба аппарата топсь. Отдать кормовой. Есть, отдать кормовой. Будешь от меня. Да, нашумели. Ну теперь выносите, милые. Обе машины полный вперед. Шел бы ты вниз, а? Есть. Степаков! командир, пробить трубопровод. Расстреляют нас. Что хочешь делать? Ходу, давай, ходу! Тилый И он сказал, что, мол, мой флеген Холлендер, летучий голландец, стоит трех танковых армий. Это который сказал? Ну, этот высокий в белой фуражке. Герхард фон... Герхард фон Цвишен, так, кажется, его называли. Почему ты решил, что это Герхард фон Цвишен? Этот второй вроде как польстил ему, что ли. Сказал, что фюрер недавно упоминал о нем. Там, где появляется Герхард фон Свишен, там война получает новый импульс. Вроде как процитировал слова Гитлера. Вот как? Ты уверен, что было сказано именно так? Правильно перевел? Знаете что, товарищ Селиванов, я в Германии целый год был в Гамбурге, в нашем морском представительстве. Я язык знаю от и до. Но это когда еще было? До войны. Мог забыть. Да ничего не забыл. А два года специальной подготовки на кафедре. Все прекрасно помню. И за каждое слово отвечаю. Ну хорошо. Ну так, Что еще? Что слышал? Да вроде все. Да, еще какую-то Ваву упоминали. Вова? Вува, точно, Вува. Ясно. А кто это такая? Вува, это Вундерваффе. Так они кодируют секретное оружие новое. А. Так что о нем? Да вроде все. Прибыл этот в штатском, но остальное я уже докладывал. Раненых у тебя двое. Серьезно один, а у Юнги руки обожжены. Забирай раненых сегодня же в Кронштадт. Сдашь их в госпиталь, а сам в разведодел флота. Лично доложишь Рыжкову. Рыжкову? Значит, он в флота? Да. А ты его знаешь? Так мы же вместе с ним в Гамбурге были. С 39-го не виделись. Ну вот и действуй. Есть. Ну я и говорю. Товарищ гвардии старший лейтенант. Давай их гадов гранатами. А что? Несколько гранатов в люк. Там торпеды, детонация. А Шубин мне и говорит. А говорит он. Бросай ты, брат. Шурка ластиков трепаться. Собирай свои манатки. Я еда в Кронштадт. Кронштадт? Ага. Зачем? А списывают тебя с По малолетству списывают. Списывают? Угу. Вон и корабль уже отходит. И вещички мы тут все твои собрали. А Шубин знает? Шурка! Где Шубин? Не знаю. Шурка! Шубин где? Собрался? но ну, молодец. Беги скорей. Шубин у трапа. Корабль ждать не будет. Ты чего, ты чего, Шурка? О таких вещах предупреждают. И если я на Катере оказался лишним, то на флоте мое место законное. И я в баре старший лейтенант, все равно его найду. Ты о чем, Шурка? Списали. И спрашивайте, да? Куда списали? В госпиталь мы тебя отправляем. В госпиталь. Ну, честное слово. Не хочу в госпиталь, никуда не хочу. А как же такими руками на баяне играть будешь? А я хотел тебе кадриль показать. Помнишь? Ну, ту, с перебора. А ну ты все, Катюша, да Катюша. Я тебя от них заберу к себе в разведку. Нет. Я при катерах привык. Вот это правильно. Давай. Вперед. Давай. Узнаешь? Ага. Трудно поверить. Всего пять лет назад Гамбург, Собор, Орган. Да, я тогда Орган слушал впервые. Соедини меня с Девятым. Да, Бах и фашисты. Не связывается с меня все это. Да тут многое не связывается. Чебаев! Ну что там, Донченко, пришел? Ну так пусть идет сюда. Да, ты эту папочку по благоблице приготовил? У меня? А, уже вижу. Ну хорошо. А ты, чтобы он все холостякуешь? А? А, наше дело Хлотское. А ты не плачь не горюй, моя дорогая. А если в море утону, тогда что? Знать судьба такая. Разрешите? ходи а, -а, -а, -а, -а. а я думал, что ты знаешь, как я утопил это фонд Свишина. Знакомьтесь. Торпедник Славинсари. Слышал о тебе, слышал. Садитесь. Да. Здорово тогда обо мне газеты кричали. А, статья даже была, называлась Поединок. Да, у меня есть вырезка. А что это разведотдел моим фонд с Вишиным заинтересовался? Давняя история, 1942 -го года. Обобщить кое-что надо. Вот и заинтересовались. Так, с чего начнем? Сначала? Угу. Ну, тогда, может быть, начнем с этой вражеской базы в Усврде. Это не для хвостоства, для того, чтобы пояснить, от чего мне одна торпеда осталась. Остальные пошли по назначению. Да, натворил я тогда дел на этой базе. <звы> Знаешь, как слон в посудной лавке. <звы> но обратно, конечно, пришлось возвращаться ползком. Финский берег справа, как ему и положено быть. И мерзейшая, на мой вкус, погода. Солнце на все небо, широкая зыбь, перископ спрятать некуда, но я... Оглянулся. Фашист. Я, значит, разворачиваюсь и ложусь на курс сближения. С одной торпедой. Так азарт, понимаешь? Ну, после этого, ну, твердо понимаешь? Азарт. Смотрю, фашист моим вниз. Я за ним. Акустику кустику говорю, ну-ка на вас три уши, Черныш. А через некоторое время Черныш сообщает, шум исчез. Это фашист стал меня выслеживать, понимаешь? Хотел определить по звуку. Невидимка против невидимки. Да, это самое трудное. Знаешь, ну вот, значит, кружим, кружим, значит, меняем глубину. Фашист остановился, я тоже. Он пойдет, и я пойду. Как той песне, знаешь, в кошки мышки играем. Слышу шипение воздуха. Фашист балласт продувает, всплывать хочет. То ли батареи свои разрядил, то ли катера на подмогу вызвать хочет. Объявляю торпедную атаку. На курсовом 20, с правого борта. Дистанция 6 кабельтовых зуб. И потом как трахнет? Взрыв. Где? Здесь. Значит, немецкая лодка находилась между тобой и берегом. Берег-то и беспокоил. Понимаю, посты наблюдения обнаружили взрыв, засекли. Сейчас из Туркинесса набегут морские охотники и дадут мне сдачи. И я ее получил в крупных и мелких купюрах. Но, как видите, сижу перед вами. А перископ поднимал? Но ну, а как же? Не утерпел, поднял. Даже в глазах заребела. Соляр на воде, всякая требуха, клинья, пробки, обломки обшивки, аварийные брусья. В общем, дала под лодка сок. Развалилась, как арбуз. Так-таки развалилась. Ты что, мне не веришь? Это даже странно. Немцы сами признали факт потопления. Между прочим, она называлась «Блау-блиц», «Голубая молния». Фашисты любят давать своим подводкам пышное название. Так вот, их газеты сами признали факт потопления «Блау-блиц». Верно. Вот некролог. Сообщается, что в неравном, ну, конечно же, в неравном бою с русскими, Затонула подводная лодка Блаублицы. И погиб ее экипаж во главе с командиром кавалером Рыцарского Железного Креста Геркардом фон Свишеном. Вот. Величественная могила и отныне служат ей холодные волны. Над капитаном второго ранга фон Свишеном и его доблестной командой склоняются в траурной скорби торжественные складки Вусферда. Ну и далее в том же роде. Ну вот видишь, даже не кролог. Некролог 42-го года. А в 44-м старший лейтенант Шубин видел и лодку, и герхарда фон Свишина. Это как может быть, а? Я же ее потопил. Ну, немцы, в общем часто применяют такую маскировку. Промывают соляром гальюн, выбрасывают патроны со всяким имитационным мусором. Ну, там, пилотками. Брусями старыми консервными банками. Слушай, Шубин, я это знаю, проходил. Но в данном случае... Что? А как ты сюда впишешь взрыв? А секундомер был в порядке? <как> ну скажи, ну какой человек во время боя смотрит на секундомер? А что, если ваша торпеда взорвалась на несколько секунд позже, чем ей было положено? Считаешь, что ударилась в берег? Но ты же сам сказал, что фан Свишен находился между тобой и берегом. Вот и взрыв. А потом фан притворился мертвым. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. А я его видел. Где? Вот здесь. Когда ты его видел? я же говорю, совсем недавно видел. А ну-ка, посмотри. Может быть, узнаешь? Вот он, слева. Правда, это еще в сорок первом году. Похож? Врать не буду, было далеко. Ну что ж, спасибо. Свободным. Ты когда на базу? Завтра утром. Ага. Ну тогда погребем ко мне. У моей Людмилы кое-что есть, посидим, обмозгуем это дело. Но это пусть развед отдел мозгует, а у меня, простите, сегодня другой курс. Что же это мы? Проходите. Спасибо. Как вы меня нашли? Ну как? Очень хотел найти. Вот и нашел. Чаю хотите? Можно, конечно. Меня в разведотдел вызывали. Все насчет этого секретного фарватера. Он вышел, думаю, целая ночь впереди. Почему бы не проведать боевого товарища, так сказать? Все равно делать нечего. Че извинить, морковный? Да и сахара нет. Вы знаете, а я с того самого дня все думаю и думаю о вас. Честное слово, правда. Вот приказываю, даже приказываю себе забыть и не могу. Вот такая вот история. Наверное, от того, что каждый день ходишь рядом со смертью, а тут вдруг встречаешь человека. В общем, я подумал, вы одна. Я совершенно один. Зачем же вы так сразу? Не надо. Извините. Я несколько старомодна, наверное. Давайте пить чай. Да нет. Спасибо. Печай мне что-то расхотелось. Все правильно. Вы правы? Простите. Шубин! Шубин! Вы куртку забыли. Пора вставать. Проснитесь. Просыпайтесь же. Пора вставать. А? а, спасибо. Шасти слушает. Крылу два. Угу. Записываю. Угу. Угу. С <связь> <связь> <связь> доброго утром. Дурак. О, о. Это не вам. Ты что ли на лавинцаре? Разрешили взять. До свидания. я марс 4 туман я марс 4 квадрате 13 полсотни 2 наблюдаю подводную лодку в небольшом погружении туман туман я марс 4 туман туман я марс 4 прием Первая. Лень. Mein ist der schwer. Nimm Ihren Arm. Gut so. Verdammt glatt hier. Los, schneller! Lüftungsbeziele der Eckdachdang, öffnen! Lüftungsbeziele der Eckdachdang, geöffnet! Stiefe 50 Meter, Vorderland sich 3 Grad. Stiefe 50 Meter, 3 Grad Vorderland sich.